И единственное, что осталось вам узнать для успешного конца, это быть собой, влитым в процесс с самого начала до самого конца. Тогда вы получите наслаждение от времени, проведенного с руководителем, и успешно и хорошо закончите вечер. Короче говоря, успешно закончите день.